Вышел ночью Иванов погулять с собачкой. У сиреневых кустов пес его напачкал. Иванов достал пакет и убрал за псиной. Тут же пес оставил след рядом под осиной. Все почистил Иванов и пошел до урны, потому что Иванов Человек культурный, только урну до утра он не обнаружил, ни сперва внутри двора, ни потом снаружи, были баки для стекла, пластика, резины, персональная была для трепья корзины, для бумаги, проводов, для отходов стройки, но обычный Иванов не нашел помойки. Весь измотанный и злой, он решил критично, что нести пакет домой как-то нелогично, а его любимый пес по породе Лайка сделал кучу среди роз, дескать, убирайка. И уже хотелось спать, просто нестерпимо. Можно было не убрать или бросить мимо, просто бросить и сбежать. Но для Иванова бегство стало выражать полный крах основы. Честь лежала на весах. Выругавшись сухо, Иванов легонько пса потрепал за ух, все собрал, что надлежит, бережно пакетом, и пошел, как вечный жид, странствовать по свету, сквозь века и города, символом печали. Вероятно, иногда вы его встречали, он безропотно бредет и зимой, и летом, и покорно крест несет в образе пакета, как вещественный пример, пусть карикатурный, вечный странник, агосфер, человек культур.